Всем здорово, друзья! С вами снова Никси и Кумаска. Кумаска, Камаска. Короче, сегодня мы будем делать велосплей. Короче, я с ним подружился, у меня вот пролетел, у меня лаги. Понятно. Ну, можно мне меня что-то подлагивает, подожди. Ну, да, я просто, ну, просто это, как... О, все, FPS надо было только повысить. Далеко, там, все, так у него тут ресурсы разные. Нет, ну, вот вот, вот, вот а тут это? штуки, вот вот тут а. и у него офигеть сколько алмазов. Я фиг знаю откуда он их добывал. Так, мой меч. <свист> <свист> На тебе обычный меч, куда я не там. <свист> а, а меня это чел убил, <свист> я даже не заметил его. Ну я, я не понял, зачем он идет. Вот все свои аресты забрал. Так, сейчас у тебя возьму еще броньку, мне надо бронь. Так. -с. Ага, ты что так так ходишь, голенький? <связь> и возьми яблочек и оружие. Какое-нибудь. Это <связь> уже. Подожди. А, я думал лук огненный. Ну и вот. Ладно. Так, давай кому-нибудь... Так, подожди. Пропримекал быстро. Так жди. У тебя кто там? Нет. Э, не понял. Оператор. Ну, а эм... ну, ну ладно. Не знаю. посмотри, у тебя все в порядке с сундуками. Да. Вроде все нормально. Окей, вот, да. okay. okay. okay. так. Ну я не знаю. Я у тебя буду жить, окей? Okay? Так, может на мини игры какие или чё? Бедвар, да, сукай. Okay. Так, меню. Ой. Меню. Так, спавн, да, подожди, сейчас сетхом поставлю сразу. Сетхом. Окай, okay, все, я садхом поставлю. <свист> так, на спауне? Окай. Okay. <свист> так, где тут выбирать, что я вот первый раз? Подожди, подожди, подожди. Я хочу попробовать написать. Это, выиграть хочу. Блин. Победил, чувак. Ладно, ты где? А, я за тобой иду. Давай и беги беги. Skyvars info. Понятно, ну, как... я тоже хорошо играю. Mm -hmm. Давай и вот сюда иди. Где? Я в портал прыгни. Окей, могу... да. okay, подожди, сейчас тоже прыгну. Я играл, играл. Короче, так, я... ты здесь я? А? а, да я с тобой ну а, слушай, а почему ты без кина? Ну, ну ладно, я со скином а, давай, давай на Берг Верг БВ2 занят. а, не на самый первый. блин Ладно, давай прыгнем просто. О, все. Не. Давай пропишем BB рандом. Просто чисто. Давай, а, а а Джой. Вот а, а тут голодные, игры есть. Да. Давай на голодные игры. Нет, нет, нет, тут, а <связь> <связь> ну. <связь> понятно, как когда-то, <связь> Кого сделал? Городный хотел сказать, да. Город. Так, сейчас поговорю. Я вам... Не знаю, я забежал в портал. Нет, который к выбору ну Вот тот да. Аски, давай там посмотрим еще какие мини-игры. Так. О, давай на порядке, порядки. Это СГ. Стой, СГ тут-то есть. С... Вот, СГ это Survival Games, голодные игры. Открытие скоро, блин. Ладно, пошли на хас. На порядке. Давай на Skywars. Я прыгну. Со мной? Я написал. Нет, ну с Optifine, я тебя вижу. Ты прыгаешь. Да. Это, ну, Optifine это не считается как чита. Это мод точнее это модно, ну, которая работает даже ну например в майнкрафте ты вообще играешь на сервере а там моды запрещены э, ты не играешь модами но ну, тефа у тебя действует все равно тебя убивают живи пожалуйста я хочу, чтобы ты жил. Ай-яй-яй, меня чел пуляет. С лука. Козел убил. Давай прыгай там куда-нибудь, подыхай. Давай. Окай, okay, давай пока играй. ну я пока прохожу паркур. Давай проходить паркур вот этот вот. Это он, да. Меня слуха. Я паркур прохожу, вот он я стою. Видишь, прыгаю, прыгаю, прыгаю. На паркуре, на снежках, на блоках. Я до уровня, там... А, ладно, все, я, я упал. Ладно, пошли на Sky Wars. На? На Sky а, Так я и говорю, пошли на Sky Wars. Блин, подожди, я свалился и залез не могу. Прыгни, пожалуйста. Не, я уже вышел. Под мостом. Окайся. Погнали. Да ладно, под мостом, наверное, быстрее. Так, давай. Значит, три, раз, два, три, прыгай. Я прыгнул. Зашел, как я вижу. Вип почему okay. окей вот а, ух ты вот это прикольная карта а ты где именно я если я сейчас с читами играла, я включил экс я вижу твой ник ну, вот я играю с лодосом ты можешь экс прописать сделать пропиши экс сделай экс и mm -hmm. увидишь меня мы рядом, короче. Вижу, вот, а смотрю, вот, и... Да, слом... сейчас начнем, я сразу сломаю к тебе блок, чтобы ты меня видел. Угу. Вот, видишь, рукой, Нет, я не вижу, у меня нолдуса нету. Ок, ну, а okay, сейчас мы на... начнем, я тебе это сразу, смотри, иди на свою платформу, ты на своей платформе. Смотри, я сломал два блока. А, нет. А, в О, я тебя вижу. Я вижу. Вот, видишь меня в парашюте? Я Ой, в парашюте в этом. Я, залезу. Ай, снесло хп. О, прыгнула, О, да, хорошо. Железный нагрудник. Молодец. Так, -с. Еще один железный нагрудничек. Да что ж ты будешь делать. Зелье отравления, зелье вреда. А как я туда залезу снова? Ай, там чел. Он стреляет. Ой, он меня подбил, тварю! <связывая> сейчас я его попробую скинуть. <связывая> да? Нет. Да. Будет знать, как меня скидывать. Ты это как скин? Ты на своем срывке там балдеешь? А, я тебе вижу, я тебе вижу, стой. Я я тебя. Да блин, это я! Да. да. Я тебя не буду вообще в жизни бить. Ты меня если помогать будешь. Гаси, гаси, гаси. Спасибо, Ай, помоги, помоги, помоги. Помоги, блин, спасибо, убежал ты. Ну, попробую убить у него мало ХП, по-моему, осталось. Знаю, но, сказать, Рискни, ради друга. Я Давай, я верю в тебя. Спасибо. Ты должен загасить его и забрать его вещи. Ой, <свист> я О, все, хорошо. И чё ты сдох? золотое? у тебя золотые яблоки, ай, ты сдох? <свист> Понял. <свист> <свист> а ну серлечко? Ай, да блин, да что я? Понятно. Я тебя вижу, я на, ай, я на прокуре, я опять свалился. Чел меня сделал, я его, короче, он меня сбил. Из-за него а то что. что? Давай и все, прыгнул, прыгай. Да тут я вижу. Так, я тебя не вижу. Так, сейчас посмотрю. Ты вообще со мной? А, все, я упал. А -а -а. О, железный меч, хорошо. Слушай, я -то вижу. Ты рядом со мной прям. С тобой? Ну, там... а -а -а. Через домик? Но. с елочкой? Да. Да. А, понятно, ты в домике? Да, нет, не видно, так, как я тебя не вижу. Так, как, а -а -а... Блин, ну тебе везет, у меня вообще дерева нету. Я, я к себе строюсь. А да, но у меня блоков нет, чтобы строиться. О -о -о. Ай, зачем я сломала этот блок? То, давай. Ага, давай, стройся. Устроен на середину и дашь мне потом вещей каких-нибудь. Ну да. А Да-да-да. Вот, Брём... да. Ну да. Ты ещё да, конечно. Что? Так, я даже не знаю, что делать. Так, сюда постан. Еще одну. А ты домик поломай. Не, nee. я прячу Может, чувака он там с луком. Мы, мы, если мы балбес, балбес. Че, ну, мы... реально в дв... втроем? Да. Не в А, офигеть, ну. Концы 1502. Концы... 1502 да да давай быстрее строится он строится туда на середину а что это плю у меня же есть эта фигня леденец я его сейчас поломаю и буду строиться повезло что еще не упал быстрее он строится он уже Железник, ну не железник, он ж... Жел... Не... Я его скинул. Подожди, я хочу к тебе. Ща, подожди, нахожусь, да? Блин, ну плиз, реально просто не бери пока аресы, окань на середине. Меня подожди. Окай, okay, давай. Но ну, еще это плюс, um, как там? А, поможешь мне? Сейчас, ну, зачем не постройся ко мне? Я так. Так. Так. Есть. Может, может, может быть. Не, ну то достачался... Сначала ко мне построись, плиз. Окай, окей. Я тоже выкинул. Или выкинуть или не надо? Окей. Okay. Выкинул. Ладно, давай помогай мне строиться. И стройся ко мне. Я тоже хочу туда наверх. Или куда я хочу? Я не знаю, куда я хочу. А не найдешь, ну давай уже стройся, плиз. Я, то, я тоже хочу. С давай стройся ко мне, ты успеешь, чтобы Я тоже хочу облутать синдуки. А давай, я я тоже на середину пойду. Су. Ну, Окай, да, okay, по будем по и Инешь к... мне блоков. Давай. Я тут... А. по да, Кстати, когда я играю на эту сторону, я вообще не люблю. Потому, потому, что, я сторожно, не люблю, не, <связывая> мне, я тоже, мне она не нравится. Там леденец еще, там блоков нифига не, на, не наломать. О, все. Там, если, там если лук вводит, только только Ок, Ну да. О, у меня идея, знаешь, какая? какая? Буду добывать это дерево. о о о о о что А у тебя штанцов нету? ну ну у меня это есть. А ч будет? А, ну да, я замедляюсь. Я забыл. Зельки, не нужны. Я не хорошо, сенсы. зельки? Ну я не знаю, мне они вроде то, так-то тоже как бы нужны. Эти. Эти этого, да? Ну да. Ну, вот. Ой, я сломал этот самый, как его? Факел. А, ну он сам упал, то что я стену сломал, на которую он усел. Ай-яй, свалился. Ай, подожди, не волнуй, да я. То я упал. Двадцать три. А у тебя сколько? У меня тоже тридцать. Ой, извини, извини. У меня тридцать. Да, тридцать. Эти тебе дверь куплю и Ага. я сейчас от середины буду строиться ком кому-нибудь не ну давай середина так долго это так блоки я больше блоков потратишь такие кирки кир кирки нету Блин, ты как, ты его... блин, да что? Ш... Прикинь, тут угар. Я скольжу на сундуке. Это, ну, а у меня он скользит на сундуке. Так. Походу я знаю, где еще есть. Как -то, как -то, как -то... Ну да. Один у меня. У тебя еда есть? Да, да, иди сюда. Подожди, мне как-то. Не... Подожди, ну так часа а, -а, а, свалился, блин. Ладно, я здесь. и давай мне еды. Спасибо. Опа. снеговичок да <звук> <звук> я буду пока что добывать <звук> шерсть ну чтобы <звук> туда Лаву? Где? А, ведро с лавой. Да. Понятно. Короче, фигню какую-то. Знаешь, она Знаю. А, ко мне даже когда тело подходили, ты, наверное, так же. Ко мне тело подходили, я просто. Ну, алмазники там или железники, я просто лаву на... в них ставил, все и, ну, и ну, подыхали. Ну. Ну, а вот у, у меня тоже нет ни кожаных, ни, ни железных, это ни алмазных. Не нравится. Не нравится? Нет, нет. Почему? Может, а а, ну, да. а тут есть такие, ну типа карты, то что ты это, не знаю как, типа. А, типа, типа, че? А, типа, у тебя шахты, собственные, и там алмазы, там все такое. Да? Ну, это, да? На компьютеры? А, а что? А, Подожди, подожди, такс, короче, а? Ну да. Да мне зачем? Не, подожди, подожди, я еще на один островок по быстрому схожу. И тогда ПВП шкаимся. Не. Тебе так кажется. Все ПВП, давай. давай. Подожди. Ты мне? не -а. ладно все без разницы давай без штанов а хорошо, давай все давай все давай с голой жопой кай подожди сейчас построюсь слышишь говорю сейчас я построюсь а то мне я так залез Подожди, пока ничего не делай со мной, окей? Дай мне еще пожить. Так, делать, еще можно уже? Все, начинаем. ПВП. Пвп. Можно, ага. Подожди, подожди, подожди, пожалуйста, положи. Че делаешь? Я а я блин, говнюк. Я я ну, ладно, ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а впрочем всем удачи и всем пока.